Как показывают исследования высшей школы экономики, 20% россиян оценивают свою финансовую грамотность как нулевую. Отлично разбираются в вопросе только два человека из сотни. Каждый десятый не читает договоры, которые подписывает. Но в целом умение распоряжаться деньгами у нас вполне на среднем европейском уровне. Больше половины способны подсчитать прибыль от депозитного вклада и даже потери от инфляции. Насколько полезен навык уметь считать деньги в собственном кошельке, узнаем у финансового консультанта Елены Феоктистовой. Елена на прямой связи. Здравствуйте. Первый вопрос. Что такое финансовая грамотность простого человека? В первую очередь умение вести бюджет и соблюдать уровень расходов. Если вы умеете откладывать деньги, если вы живете посредством, то вы уже являетесь финансово грамотным человеком. Человек покупает в кредит, ну скажем, телефон. Это можно сказать, что он финансово неграмотен? Потребительский кредит берет. Да, скорее да, чем нет, потому что, когда вы берете потребительский кредит, вы переплачиваете стоимость телефона несколько раз. Вы бы могли откладывать, там, предположим, по 100 или по 200 или по 300 рублей в день, в день, именно. и у вас за месяц бы накопилась определенная сумма, за два месяца еще, и могли бы позволить этот телефон купить себе уже без потребительского кредита. И все-таки, насколько вы оцениваете Россию финансово грамотно относительно других, скажем, европейских стран, и насколько это вообще проблема? Вы знаете, я бы, если оценивать нашу страну, я бы исходила все-таки из возрастной категории. Обычно молодые люди, где-то возраст до 25, склонны как раз-таки жить под ноль, что называется. Заработали, все потратили, не задумываясь о будущем. Люди уже, когда заводятся семьями, стремятся все-таки планировать свои расходы, планировать отпуска и э, стараются поменьше брать кредитов. Конкретный совет. Как правильно тратить деньги? Переводите покупки в часы а, работы, определите стоимость своего часа работы, и когда вы видите какую-то покупку или вещь, которая вам нравится, разделите стоимость часа а, на стоимость этой вещи. И посмотрите, а нравится ли вам столько работать, чтобы получить эту вещь в ответ. Спасибо большое, на телевидении время очень дорогое, нам надо идти дальше. У меня на прямой связи была Елена Феоктистова, финансовый консультант.